Основа любого начинания — замысел, идея. Подобно маленькому семечку, ценой больших усилий, замысел приобретает реальное очертание. Идея появляется на свет. Великий дар человека — умение созидать. Творческая энергия команды Давичи дала начало новому проекту. Проекту, который связал прошлое, настоящее и будущее. Это путешествие. Путешествие в историю создания мира. Это прикосновение к дикой, первозданной природе. Это знакомство с летописью цивилизации. Это путь бесконечного поиска и открытий. путь к созданию самого себя. Дерево жизни- грандиозная работа команды Давичи. В деревянном пазле реализована концепция истории человечества, Полученная в результате сборки картина Реза поразит новыми смыслами. Ее можно изучать бесконечно, наряду с прекрасной репродукцией картины английской художницы Жозефины Волл. Смотри, вот его детеныш. Тут еще один. Большое путешествие начинается с далекого прошлого. В корнях дерева колыбель человечества, Древний и суровый мир. Мир, наполненный мифическими русалками и драконами. Здесь нужно быть быстрым и смелым, как этот охотник. Что ты чувствовал при встрече с мамонтом? Что расскажешь вечером у домашнего очага? Как же выразить все эмоции? Возьми кусочек угля. Свою первую кисть И оставь на тысячи лет Память о себе О том, что ты видел Твои последователи Освоят живопись и письмо Будут выражать себя В танце и кинематографе Наша дикая Природная сила Научиться Быть нежной и утонченной Мы назовем это искусством Куда же пропали твои луки и стрелы? Мы приручили животных, а главное стали возделывать землю. Это тяжелый труд, но мы осознали, отдавая себя, свою любовь и заботу, ты сможешь получить больше. Возможно, тебе покажется, что между нами не осталось ничего общего. Но это не так, в одном мы точно похожи. Подобно древним людям, человек до сих пор одержим жаждой познания. Мы постоянно пытаемся изменить мир к лучшему и, конечно, раскрыть тайны нашего огромного мира. И постепенно мифические существа уступают место научным открытиям. Наконец, мы смогли преодолеть земное притяжение и посмотреть на наш дом со стороны. Но на этом история человечества не кончается. Мы продолжаем исследовать этот мир, продолжаем познавать себя, ведь это бесконечный путь в вечном круговороте жизни. История команды Давича дарит вам радость открытий, увлекать в удивительные миры. Миры, которые вы создаете своими руками.